Все, пошла запись или нет? Думаю, пошла. Привет, друзья! С вами Жека, Тот самый властелин вселенной, темной вселенной. Нет, друзья, я вовсе не властелин темной вселенной. Я довольно-таки добрый э, блогер, правда, с вредными привычками. Видите, курю никак, друзья, не могу бросить, хотя он обещал давно, да? Вот моя фирменная раскладушка, вы можете наблюдать, на ней я сейчас сижу и снимаю для вас данный видеоролик. Я вообще, друзья, хотел забить на канал, хочу вернее, планирую, да? А у меня уже довольно, нет, у нас с вами уже довольно много видеороликов есть интересных, а какие-то мне пришлось удалить, думаю, что... Меньше на один ролик от этого хуже канала не станет, друзья. Вы вот также останетесь со мной, будете меня поддерживать. И, конечно же, кто не подписан, еще подпишется. А кто подписан, нажмет вот такой вот, друзья, жирный лайк. А, как это сигарета, которая уже клеит. Я не знаю, видно вам, нет. Мне прям глаза светит, Пипел падает прямо на штаны, друзья. Вредные привычки. А, кстати, я никого не. Склоняем к употреблению а, там, никотина, сигарет, вредных привычек. Поэтому, а, друзья, кто курит, дружно бросаем. Я тоже попытаюсь бросить. А, в сотый раз. А, даже не в десятый, а в сотый. Ну и кто пытается бросить, давайте вместе бросать со мной. Вот. А кто еще не начинал курить, друзья, не начинайте. Это очень пагубная, вредная привычка. Я все зубы стереал благодаря сигаретам теперь надо ставить импланты а, заново себе у меня уже некоторые кстати стали у меня стоят а, отторгаться уже со временем уже больше десяти лет прошло как я их поставил надо теперь а, как говорится делать а, во рту а, как это правильно а, солнышко солнышко друзья глаза друзья. короче делать а, как это машинам делают короче меня помнили делать Делать, делать, делать, не говори друзья, еще раз делать, апгрейд, вот. вот, вспомнил апгрейд, вот. кстати, компьютером его делают, а моя голова, видите, как компьютер, наверное, немного загруженная, кстати, вот такую вот я шапку-ушанку себе приобрел, потому что канал, а у нас с вами канал и называется Жека, так по-народному, да, Жека, и снимаю я в основном свои ролики, у меня много таких тем про Россию, про нашу большую и могучую, богатую ресурсами и необъятную территориями страну, друзья. Я болею за Россию, чтобы люди не говорили, чтобы в мире не творилось, друзья. Я родился в России, поэтому я и думаю умру здесь. и свои не вернее докородаевы и также я э, топлю за Россию друзья то э, также считает кто мой земляк россиянин э, поднимем верхпалец такой жирный лайк вот и думаю что все-таки мы э, мы победим э, фашизм кто бы что ни говорил что нету этого чтобы все это выдумки, я считаю, что он везде есть во всем мире, и понемногу, да, где-то, где где-то где-то может быть больше, где-то меньше. Вот. И я считаю, если вот так произошло, да, то, что вот началась операция, и она продолжается уже 9 месяцев. Сегодня у нас какое, 28 ноября, друзья. Да, 28 вчера 27 было. Значит, наверное, друзья, так оно и должно быть. Так, камеру развернул Извиняете, я еще не проснулся. Решил для вас побыстрее поснимать видео, выложить. Потому что, не знаю, я в дальнейшем буду еще что-то делать, что-то снимать для вас. Потому что мне это надоело, ну, как очень много времени отнимает, и я вместо того, чтобы, например, выйти под халтурить, где-то подработать, под колымить, да, так по-народному скажу. Видите, какие у меня уши, друзья, большие. Специально, кстати, повторю, взял такую себе шапку в шамку. У нас пусть она будет талисманом, друзья, канала, потому что Жека, как обычно русский, российский, скажем так, Жека должен выглядеть. Такая вот э, теньяшка, да, э, такая вот шапка-ушанка, такой деревенский парень. Я в городе сейчас живу, вообще я родился в Москве. У меня еще и деревня, по моим роликам, знаете, есть дом. Но как бы, как бы, как бы. как бы. Но, но как бы, друзья, все равно я... Э, такой человек, я и там, и здесь, и тут. не скажу, что я прям такой москвич, прям м -м -м, там мозг и костей. Наверное, больше деревенский парень. Многие удивляются и говорят, блин, слушай, чувак, ты не похож на москвича. Я знаю, потому что мама у меня есть с Москвы, папа с Подмосковья, с Дальнего, папа с Калуги, у меня мама с Воронежской области. Поэтому, наверное, я и такая вот э, помесь москвича а, таким хлопчиком деревенским жакая да. поэтому друзья а, если кто-то отпишется я не буду ну когда у меня ролики перестану выходить если конечно это случится я не буду на вас обижаться ведь меня но заложен уже назван пробить пробил меня поэтому прошу прощения за мой голос в кадре но так Наверное, не знаю, даже вот не в духе, что-то такое нехорошее до вас доносить, наверное, мне больше хочется побольше каких-то интересных, хороших роликов. Я человек настроения, творческий человек, у меня бывает э, упадок сил, прям такой упадок моральный, даже не в физическом плане, а в я ничего не хочу, даже бывает жить неохотно, но думаю, это временно. Когда-нибудь у меня в жизни что-то наладится. Стрима я не веду, поэтому э, донаты тоже мне не падают. У меня есть ссылочки под видосиками, куда вы могли бы или можете свои... Э, мне пожертвования, как-то стыдно мне говорить, я не ни, нищий не ни прошу вот так с протянутой рукой, наверное, свои э, свою помощь материальному да, каналу, чтобы он продолжал существовать. Да, выговорил, наконец-то, по слову, в своем ролике я выговорил, но донатов нет, год назад был один или два, не помню уже, 100 рублей канал, три года, друзья, а я так и копейки на нем, ну, 100 рублей только заработал. Монетизация тоже у меня не подключена, у меня я не набрал пока столько, там, тысячи часов просмотров, хотя у меня довольно-таки приличное количество просмотров, я не знаю, почему YouTube мне это время не выдает, и плюс подписчиков у меня. Было 3 уже, кто-то отписался, кто-то подписался, больше отписался, чем подписалось У меня где-то тысячи подписчиков, это очень тоже, друзья, мало. Поэтому уже три года я, скажем так, работаю, YouTube это тоже, друзья, работа. Кто бы что ни говорил, что это баловство, что это трата времени, да, пустую, типа развлекуха. Люди хотят легких денег, друзья, это намного сложнее, чем обычная работа. Почему, вы спросите? чем она сложнее работы грузчика, да, там, или менеджера или я не знаю какого-нибудь там э, губернатора там, или работника автосервиса, да тем что ты мало того ты должен всегда э, быть на позитиве, чтобы тебя интересно было смотреть какая-то подача должна у тебя интересная быть, до да, твои видео, чтобы люди на второй минуте не, не переключались там, на какой-то другой канал, на какой-то другой видосик, другого блогера. Смотрите, поэтому только Жэку смотрите, больше никого. Вот. Ни на кого не переходите. Смотрите видео до конца, нажмите такой вот жирный лайк и подпишитесь. Шутка, это уже ваше дело. Что вам делать? Я просто всего лишь хочу сказать, что все это надо отснять, совпадать сначала, потом отснять, потом сделать монтаж. Бывает, монтаж занимает там. Пару часов, а бывает, неделю, а бывает даже можно месяц друзья, ролик монтировать. Что-то в нем добавлять, урезать, что-то менять. Это очень интересно. Это очень, вообще, друзья, интересно. Это как, наверное, ты конструктор собираешь, так же каждый ролик он в чем-то особ чем особенный. Да? Вот. Поэтому это очень много времени отнимает. И если бы еще как-то это оплачивалось, даже у меня никак, ничего с этого не имею. Даже монета не падает, даже монетизации нет. Поэтому я уже задумываюсь, чтобы... Конечно, я не буду канал удалять а, с видосиками, вот. я просто, может, перестану снимать. Но пока, конечно, этого не произошло, поэтому можете меня смотреть, следить за моей жизнью. Вот. Которая, видите, такая... Э, как родственники говорят, там, как бомж живешь. Ну, может быть. Покажу живу так, но э, да и, друзья, не в деньгах счастья, не, не в комфорте счастья, а счастье оно должно быть в голове и вот здесь внутри в грудине, под сердцем, а, не, как я кинг-конг сделаю вот <смех> да? кинг нет, в общем не кинг-конг, был бы кинг наверное бы в моей жизни все по-другому бы складывалось. так. Я еще обещал вам энергетики свои любимые поснимать. Я сделаю ролик, где будет. А, а, вот у меня пока одна баночка, я взял себе, чтобы проснуться. Вот такого вот а, торнадо, бабл, бабл, как, знаете, жвачка, я так понял. Тут даже вот такая вот а, надпись, бабл, как баблгам, похоже, да, на жвачки пишут И такой дизайн, оформления банки такое, да, красочное, яркое. Вот. Я сейчас расскажу вам, похож он на бабл, гамма или нет на бабл. И вообще, почему, за что я его люблю, друзья. <coughs> Опять же, я вас вам не советую пить эту дрянь, никого не склоняю к употреблению там, сигарет, никаким, да, там табака, энергетиков, вот этих алкогольных, там всяких напитков. Просто то, что мне нравится, да, я об этом рассказываю. Может быть, кто-то из вас совпадает с вами вкусы если они совпадают, я думаю, вы по-любому вот такой вот королевский э -э лайк нажмете, сделаете, да, мне оватик. Вот. Давайте попробуем, откроем его. Да. Сейчас мне неудобно, у меня в одной руке селфи-палка, а другой. Друзья, вам нравится моя шапка, Прикольно, мне тоже она нет, наверное, я от нее тащусь, О, сделаем ее талисманом канал. Будут какие-то ролики, друзья, в ней. А, вот так вот, что-то, вот. Переян кадрик. Услышите этот звук? А -а -а. Когда я слышу этот звук, у меня прям все внутри замирает от ожидания. Я открыл банку, услышали, да? Друзья, ну, по вкусу что-то похоже на а, детский орбит, наверное, если кто-то пробовал такую жевательную резинку, жевачку, а, наверное, что-то есть, но больше аскорбинка такая кисленькая, абсолютно кисленькая. А, такой подрядчик вкус. Без холодка здесь нет холодка, ментола, да, как-то вот сейчас стали энергетики штамповать, драйв тоже есть, торнадо тоже, по-моему, есть и этот, как его, а, драйв торнадо, что у нас еще есть энергетики. А друзья, а друзья, а друзья, друзья, еще горила тоже есть а, с вкусом, ментола такая синяя баночка, ну, с холодком. Я почему-то так и говорю, гусминтолог. Еще в животе урчит. Скажем, задолбал ты меня да, травой. Короче, друзья, а, мне нравится а, из всех торнадо, это мой самый любимый, друзья. Кокосовый, не знаю, он очень, ну там есть кокосовый манго, но очень он сладкий и какой-то невыразительный, да. А мы с вами любим все, чтобы... Яркое было да, такое, чтобы во рту был взрыв, да, бомба, так, э, вкус, чтобы по всем рецептам расходить. Да, взрыв куса, друзья, я вам и говорю, он прям Друзья, не скажут, что это там какой-то адреналин Rush э, распиаренный, да? не знаю, какой-нибудь там э, Burn, там, редбу, который окрыляет. У меня, видите, пока за спиной крыльев нет. Совсем не ангел, наверное. Э, это просто обычные друзья. Да, ну, больше она похожа на обычную газировку, э, которая немножко совсем дает напоминает жевательную резинку, кстати, сейчас очень много компаний, даже тот же драйв стал делать, у него тоже с вами попробуем, новая серия, тоже типа бабла, типа жвачка, короче, новый, новый вкус, короче, тоже очень прикольный, но мне он не особо понравился, я не буду вам сразу все, чем он и не понравился, карты открывать в другом ролике, который, надеюсь, дождетесь, я его прям, при вас открою, попробую, заценю и скажу, чем он мне не понравился, а чем понравился. Но больше нам не понравилось, чем понравился. Вот. Поэтому, что еще вам сказать, интересно. Ну вот сижу, балдею, все, ничего там как-то у меня не особо лезет. Наверное, потому что я держу в руках вот камеру и немного стесняюсь. Вообще, я уже... Давно э, съемками занимаюсь, наверное, лет, лет с 15, а может раньше даже. Я вы знаете всегда. Он и, и Рэпчик читал, и у меня и много песен своих личных, собственных, да, моего сочинения. И даже видеоклипы есть. Блогерами как три года канала, вот столько я блогер, но все равно какое-то чувство не знаю, скованности есть. Когда ты долго не снимаешь, а я долго я с осени, с начала осени, что для вас, друзья. С августа даже, наверное, с конца лета ничего не снимал. И вот сейчас решил, решил, друзья. Решил, решил вообще сначала хотел взять все виды, там 4 или 3 вот этих вот. Так, манга, какой еще вот этот бабл. Потом классические, яблочные, это я имею в виду 0,5, а еще есть и литровые бутылки, там совершенно другие вкусы, торнадо. Довольно-таки есть чего выбрать, чего мне тоже нравится. Кусковые есть, но тоже уже литровые, по-моему, маленькие я тоже видел. Но маленькие они, их мало вообще видят, больше видов вот литровые, которые там побольше будет вкусов. Короче, друзья, пить можно, советую даже баночка, и купи меня, это не реклама, просто мне нравится то, что мне нравится. То, что мне нравится, о том я и снимаю, вам рассказываю, с вами делюсь. Если мне, конечно, компания Торнадо там, там надо, за рекламу немножко денег подкинет, я буду очень признателен. Ну, за пропианированные напиток, Хотя, наверное, я не какой-нибудь там Марген известный, да, и поэтому... Мне скажут, мальчики, иди гуляй, какие тебе деньги, за какую рекламу, делал, может там пять человек посмотрел. Но все равно, друзья, советую, очень классная штука, бодрит, проснуться или я в ночь работал, там взять пару баночек в ночь на работу, чтобы не клевать носом тапки свои, да, чтобы не спать, быть бодреньким, вот. Все вот эти дорогие, опять же, повторюсь, Бёрны, uh, uh, как сказать, uh, 59 рублей, кстати, банок стоит uh, российских, Бёрны, Торнадо, Рэдбулы, там еще какие-то, Монтью какие-то, вот. Я не скажу, что они прям на вкуснее, хоть они дороже, как там тот же Торнадо. Uh, блядь, у меня Торнадо, извиняюсь за Типу типа на язык. Короче, друзья, ничуть не, ничуть не хуже, чем дорогие распиаренные энергетики. М -м -м. Кисленький, приятный, отдает жевательной резинки. У меня, поскольку зубов нету, и мне жевать ее, но ну, нечем можно сказать. Я вот беру такую баночку, вот и не. Тут орбит без сахара жую, да, я упью торнадо, бабу. Очень классный вкус, друзья. прямо арту. рту, ну, помните шипучка такая была в детстве? Она как сахар, крупный такой, да, сахарный песок, вернее. В насыпаешь, и она щелкать начинает стрелять, карамелька такая, пакетик. Вот очень похоже, кстати, на эту карамельку, она также во рту ну, газированная же, да, шипит, взрывается и такие э, букет, вкуса, букет вкуса, друзья. Э, прям взрыв, взрыв вкуса во рту. Ладно, я вам свою шапку показал, вот эту да, с ушами, э, в которой теперь я буду, э, наверное, больше обзоры какие-то снимать, э, чем влоги там на улице, например. А что на улице для вас тоже поснимаю, в этой шапке. Вот, потому что она довольно-таки теплая, классная. Кстати, спасибо пардонцу, я ее на вал взял вот, Мне первый раз, это друзья, на каких-то пятнах приехала, жирных. <клых> Пардонс. А, будь здоров, надо сказать, скажите мне, будь здоров. Видите, какой они культурные, культурный, ну, прям Жека, да? Блогер Жека. О. Вот. Ну, думаю, что... <клых> <клых> Ой. Поэтому, друзья, с вас подписочка на канал, такой жирный-жирный вот лайк, можно два, ну и, конечно, какой-нибудь интересный, друзья, комментарий, подавился, видите, такой вот. я так вот хочу пить вот этот вкусный, вкусный напиток, что просто подавился. Так что, друзья, с вас вот такой вот жирный лайк, такой вот, видите, да, все, такой жирный, а можно два. Ну и, конечно, какой-нибудь комментарий, тоже не откажусь, я не скромный, давайте, пишите. Любой, плохой, хороший, мне все интересно почитать. Ну и, конечно, кто не подписан еще на наш с вами канал, на мой, нет, на наш с вами, подписывайтесь, заходите в гости, я буду очень рад. Давайте, друзья, за ваше здоровье!